Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Арбатская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Это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 Это Фили. Платформа справа. Выход к железнодорожной платформе Фили, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Right. в Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Багратионовская. Э Багратионовская. This is Багратионовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Филевский парк. The next Филевский парк. Это Филевский парк. This is Филевский парк. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пионерская. station is Для вашей безопасности держитесь за поручни. Пионерская. This пионерская.